Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие видеозрители. Не так хотим показать результат ремонта передней части автомобиля Влада Гранта. Смотрим работу. Так. Первое, самое важное, как вы помните, как вы помните, стакан, стакан, чашка, кто как хочет, тут называет, кто так и называет, была вот на этом месте развернутая была вот так, он жерон был, дверь задраны, задраты, и стойка ушла, то есть э, передняя стойка, на которой держится непосредственно дверь. Чашку вернули на место, прошла видео, по-моему, ты не показывал вот эту часть, ну, то есть здесь будут жуки. Это. Я сейчас тебе место уступлю. Чашку вернули на место, подрамник мягкую часть расправили мы постарались расправить ну, наша задача была расправить так чтобы было ну, как меньше шпаклей то есть вообще практически нет не будет здесь шпаклевки этот металл ровный ну то есть выпрямили лонжерон на место поставили изначально хотели вообще весь всю переднюю часть менять новый телевизор ну Но здесь кусочек поменяли только которое было ну, нецелесообразно восстанавливать, управлять выправлять и восстанавливать не было толку так, э, что по самому результату так, капот закрывается покажи зазор медленно прям к нему подойти Пара вот так, крыло, бампер то есть, э, бампер э, не прикручен висит на двух болтиках ну и на боковых защелках. Так, так, Давай открою и там уж вот это место покажет. Ну, проходи туда, позвоню. В прошлом видео мы показывали результат, то есть вот эта, вот эта часть была сломана, здесь был сломан жук, ну как жук, ну согнута. То есть вот эта, вот эта часть была согнута, то есть вот как результат вот такой. Расправили, почти мазать ничего не нужно, там под, подотрем маленько, подправим еще, еще мелкий, ну и зайди вот. Все, это заканчивается. Вот, Хорошо. А заканчивается флешкарта. Всем удачи. Пока.